В книгах Загадки реальности Наш Армагедон Лариса Александровны Секлитовой и Людмилы Леоновны Стрельниковой. Читалась, думалась, любилась, проживалась, переживалась, ощущалась, ясно чувствовалась. Описание жизни посланников. Их помощников, их реальные, живые истории вдохновляют. Они также встречались с чередами трудностей, преград, опасностей. Постоянно, день за днем. Но продолжали. Ковали, читали, думали, преодолевали. Считая то, что у них пишет Людмила Леоновна, то, как она дает взгляд, оценку событиям, ситуациям, поступкам, можно почувствовать вдохновение, настоящее, королящее, волнующее, поднимающее. Люди со страниц книг становятся живыми, знакомыми, родными. Сотен Алексей Гора, Симон Кубин, Александр Николаевич Бесклаков, Денис Викторович Неприн, а многие, многие, многие, о ком сказано, о ком трогательно и нежно вписано в историю этой планеты, нашей эпохи прекрасно, божественных великих перемен. Читая их письма, погружаясь в их мысли, переживания и в мудрые слова Людмилы Леоновны, можно почувствовать, что внутри воцарилось понимание и ясное осознание. Брать и делать. Брать и делать. Брать. И делать. Только вперед. Искать решения. Искать ходы-выходы. Искать и обретать их. Протекать дальше и дальше к целям. Книги вдохновляют. Историю делает действия. Каждый.